Ротор, Гроза авторитетов 90-х годов. Команда из Волгограда давала бой столице. В лице Спартака ЦСК, Локомотива, Динамо и Торпеда с питерским зенитом. Не знали простых матчей с Есиповым и компанией. Все помнят Кубок УЕФА и бой на зеленом прямоугольнике с грозным Манчестером Фергюсона. Кто мог ожидать, что команда с непривычным названием для Европы